сорт декоративного съедобного острого перца. гло Christmas. Это голубой рождественский перец. Вот он созревает вот такого вот неоново голубого цвета. Потом становится слегка светлым. Вот давайте посмотрим здесь, какой он у нас. Потом становится... Вот оранжевым, а потом красным. Они как свечки. У него темно-фиолетовая листва, темно-фиолетовый ствол. Этот перчик имеет остроту от половиной тысяч до 8 тысяч сковелей. Он не очень острый, подходит как для консервации, так и потребления в свежем виде. Высота такого кустика может достигать от 40 до 50 сантиметров. Такой кустик можно выращивать в горшках от 3 литров. Срок созревания такого перца 85-100 дней. Вкус у перчика немного соленоватый, со сладостью. Вот такой вот очень красивый, очень изящный куст. Посмотрите, какой красавец. Вот высота его. Здесь у меня большое количество пасынков. Плоды бывают. Небольшие. Вот, вот, маленьких вот таких вот. до таких ну, в пределах 2 сантиметров. Высоту. Он неприхотливый. Украсит любой подоконник. Очень красивый. И очень урожайный этот перчик можно выращивать как на подоконнике это сорт многолетний так и в открытом грунте ну, в открытом грунте вот сейчас он у меня высота у него где-то где-то сейчас скажу ну, примерно вот в этого сантиметров до 20 наверное до да, сантиметров 20 будет да это где-то пределах 20 сантиметров это чуть-чуть повыше, чуть-чуть выше, это где-то сантиметров может быть 25. Очень высокоурожайный, очень привлекательный сорт. Советую такой сорт, посадите себя на подоконнике, он плодоносит круглый год и будет радовать вас своими урожаями.